В этом уроке ⁇ Как принимать оплату во время санкций со всего мира, в том числе на рекуррентных платежах ⁇ Долгожданная настройка стилей и оформления для меню в GetCourse. Повышенная безопасность для вас и ваших сотрудников и обновление для мобильного приложения GetCourse. Всем большой привет, меня зовут Евгений Карташов. Продолжаем наше обучение по платформе GetCourse. Если вы ранее не видели, то уже есть, получается, 8 уроков на GetCourse. Это 9 урок. Все уроки я, чтобы их не потерять, выкладываю на платформе GetCourse. Нажав на вот эту кнопочку, вы регистрируетесь на самой платформе GetCourse. А начав, нажав на вот эту кнопку «Получать уроки», вы в боте сможете получить все уроки и последующие обновления. Если они будут выходить, напоминаю, курс абсолютно бесплатно, вас это ни к чему не обязывает. Пожалуйста, наблюдайте, смотрите и наслаждайтесь. Поехали сразу к делу. Первое – управление. В разделе получается ну, вот домик, да, то есть основное меню. Появилась дополнительная настройка, называется настройки меню. Есть целый класс специалистов, которые дополнительно через CSS и HTML стиле настраивали таблички для того, чтобы вот это левое меню выглядело иначе, не так, как у всех. Да, ну есть у кого-то такие запросы. Теперь вы можете делать это самостоятельно. Соответственно, вы можете включать или отключать настройку меню. Вот, допустим, у нас есть цвет фона меню. Мы нажимаем просто на э, кнопочку, где идет выбор цветов, и мы можем их менять. После чего э, здесь нажимаем на «Сохранить». И у нас должен поменяться цвет меню. Вот таким простым образом мы можем вносить изменения в, в наше меню. И можем его выключить, если нам, э, нас это не интересует. Поиграйтесь, поковыряйтесь в настройках. В идеале сделать скриншот страницы, да, то есть любым приложением, чтобы вы помнили базовые настройки, которые были изначально. Дальше. Безопасность для вас и ваших сотрудников В разделе настройки аккаунта, опять же, открываем вкладку безопасность Здесь вы видите вашу информацию по поводу вашего аккаунта И появляется дополнительная настройка двухфакторной аутентификации Это очень важный момент, это сделано для того, чтобы если вдруг кто-то из ваших сотрудников Или ваш компьютер, либо какое-либо другое устройство, которое имело доступ в качестве администратора а к платформе не смогло бесконтрольно заходить на площадку. В данном случае вы можете установить Аутентификацию с помощью SMS либо e-mail. То есть, когда вы будете входить через главную страничку входа, вводя логин и ваш пароль, а будет приходить или SMS либо e-mail, в котором будет ссылка для входа. Но обращаю ваше внимание, для того чтобы было авторизовано подключение по SMS, обязательно должна быть настроен SMS-шлюз. Потому что если он не будет настроен, то смс к вам вы не сможете просто физически получить, если у вас здесь будет стоять эта галочка в этом случае вам придется через службу техподдержки сбрасывать эту настройку. А что здесь важно? А, у вас нет обязательной аутентификации, то есть опции да, настройки, то есть ее вообще нет, она выключена. Она есть только для администраторов с, полным, с полными правами, то есть для руководителя, либо для самого главного технаря, который занимается вашей школой. Для всех администраторов, то есть, это для всех пользователей, у которых есть статус администраторов, или также для всех пользователей и, админи... и админи... для всех администраторов и сотрудников, то есть правила безопасности для... действуют вообще для всех. Ну и напомню: вкладочка Включать защиту от одновременного просмотра на разных устройствах это опция защиты, которая а, сохраняет доступ м, только у одного устройства. То есть, иногда некие пользователи покупают складчину ваши продукты. И для того, чтобы они не могли использовать ваш продукт сразу с нескольких городов, с разных устройств, включается вот эта вот вкладка. Тогда, если один пользователь условно там из города Москва входит с телефона, другой пользователь с компьютера входит, к примеру, с Санкт-Петербурга, то их выбрасывают на авто... страницу авторизации, им надо будет ввести логин и пароль. Поэтому, если для вас это критично, можете это включать. А дальше, что еще появилось интересного? У нас появились дополнительные расширенные... Расширенные получаются тарифы. Теперь у нас есть тарифы просто для пользования Git-курса стандартного, то есть в данном случае имеется в виду основная платформа. И также появляются дополнительные для Mobile Pro. И это второе. Вторая новость — это то, что теперь мобильное приложение является полноценным приложением для ведения школ, а для них действуют отдельные тарифные планы, да, то есть Mobile Pro. Потому что есть пользователи, которые пользуются Git-курсом только через мобильное приложение, и возможно, что для вас это также актуально, так как это может увеличить количество конверсий То есть пользователю не надо покидать свое мобильное устройство Для того, чтобы потреблять домашний контент Соответственно, вы можете видеть здесь определенные тарифы да, Которые входят для платформы именно Mobile Pro И тарифы на файловое хранилище Дальше, само приложение у нас доступно Насколько я знаю, что стандартное приложение именно GetCourse Оно также доступно, но именно в... Mobile Pro оно имеет расширенные возможности администрирования, администратирования да и прочих настроек. Устройства работают, точнее говоря, мобильное приложение доступно и на iOS, и на Android устройствах. Минимальность 4 серии, да, то есть максимальное количество устройств поддерживается. а И также появляется подобная структура папок, так да, как и у нас на сайте. То есть появляются папки с разделами и чат, где можно заранее задавать определенные метрики. Метки, да, то есть, а, раскладывать уроки по определенным папкам. Наконец-таки появляется долгожданное решение. А это GetCourse Pay, да, это система, которая позволяет принимать а, платежи, в том числе и за рубежом, да, то есть а, в долларах а, уже встроенный а, модуль онлайн кассы то есть, вам не надо заморачиваться и подключать АТО и прочие сервисы. Доступна рассрочка, то есть рекуррентные платежи а Подключение, соответственно, у нас идет бесплатно за один день Точнее говоря, рассрочка, имеет в виду, имеется в виду возможность оплатить продукт частями И также доступны рекуррентные платежи То есть пользователь может купить и в рассрочку, и еще и рекуррентными платежами Тем самым увеличить количество потенциальных учеников, которые пользуются вашими продуктами Подключение бесплатное за один день да, То есть вы просто оставляете заявку Если вы уже являетесь клиентами, то вам приходили Сообщение на почту, где шла дополнительная информация, каким образом все это дело настраивается. То есть, у нас, если мы говорим про оплату через Git-курс, у нас есть возможность оплачивать карты, у нас есть возможность использовать рекуррентные платежи, у нас есть возможность использовать инкоф кредит. У нас есть возможность использовать систему быстрых переводов СПБ. Да, и также есть возможность получать платежи напрямую на расчетный счет. То есть в данном случае потребуется дополнительного касса Имеется в виду, что если вы хотите получать через GetCourse оплату, но так, чтобы эта оплата приходила на ваш расчетный счет, потребуется именно на вот это подключение к вашему расчетному счету подключать онлайн-кассу уже отдельно. Поэтому использовать именно Get курс в данном случае становится просто выгоднее и э, дешевле. Так, ну это просто письмо показываю, как заранее об этом уведомили. А условия приема платежей, смотрите, 3,5% при оплате картами Российской Федерации и через систему быстрых переводов, то есть 3,5% и ниже, и 10% при оплате зарубежными картами, и при этом минимальная комиссия за рубежа становится 100 рублей. Это максимально льготное и дешевое предложение с учетом того, что оплата идет у нас с учетом того, что оплата идет именно из-за рубежа. То есть 10% это максимально минимальная комиссия, которая вам сейчас доступна для того, чтобы вы могли получать, несмотря на разные запреты и санкции по отношению к банкам. В данном случае всегда действует индивидуальный подход в зависимости от ваших пожеланий, в зависимости от ваших оборотов. Так, и последняя двухфакторная аутентификация сотрудников аккаунта. Здесь просто описано принцип, как работает данная механика, то есть каким образом именно происходит, осуществляется безопасность вашего аккаунта. То есть пользователь, то есть сотрудник ваш, нажимает на форму войти ему или на почту, либо через SMS, если на почту приходит сообщение с цифром, которые ему необходимо будет ввести форму, либо, если используется двухфакторная авторизация через SMS, ему необходимо будет ввести форму, то есть из SMS, после чего он входит в школу аккаунта. Вот Дублируется информация о том, как это все настраивается Но мы с вами, в принципе, про это посмотрели То есть можете понажимать и проверить Самое важное, имейте в виду еще раз, что если вы хотите авторизовываться через SMS То необходимо, чтобы у вас платеж... шлюз SMS был активен Иначе вы не сможете получить SMS-ку и не сможете войти в ваш аккаунт Поэтому, пожалуйста, этот момент проверьте Ну и в данном случае следите за пополнением платежного шлюза данном... Шлюза для SMS а если там не будет денег на получение смс, то вы их тоже не будете получать. То есть за этим тоже следите. Это информация о том, как настраивается меню. Но в принципе, в принципе, мы с вами уже понажимали на эти кнопки. И принцип очень простой: вы вносите изменения, нажимаете сохранить. Если информация, которую вы внесли, вас не устраивает, то есть конечный результат, вы откатываете изменения. Именно поэтому я вам порекомендовал сделать скриншот экрана, чтобы вы видели все настройки по цветам. Либо сохранили их в определенный текстовый файл, чтобы вы могли легко их скопировать. Ну и а, большая информация по поводу того, как работают а, мобильное приложение Pro, какие у него есть а, функции То есть он доступен у нас уже из Apple Store, из Google Play и из а, Huawei Apple, да, то есть App, App Gallery как-то так Смотрите, в целом это все Изменений очень много Самое важное и самое интересное Это то, что часто я слышал То, что у меня спрашивали Это, а, Евгений, расскажите, как поменять меню Как поменять вот эти вот кастомные стили И сделать свою школу красивой Наконец-таки GetCourse услышал И они это сделали И самое важное и самое интересное Это то, что ввиду определенных санкций Многие школы потеряли в доходах Потеряли рекуррентные платежи Потеряли возможность получать оплату из-за рубежа И наконец-таки появилось решение GetCoursePay который подключается быстро, предлагает хорошие условия, то есть рыночные, подключают быстро и при этом доступен на индивидуальный подход. Все, на этом спасибо за просмотр. Меня, как и прежде, зовут Евгений Карташов. Если урок понравился, обязательно большой палец вверх. Для того, чтобы не пропускать все последующие уроки по платформе GitKourse, обязательно прямо сейчас нажимайте на ссылку в описании к этому ролику. Если вы этого еще не сделали, проходите регистрацию по вот этой ссылке. Это вам дает приветственные дни бесплатного использования гид-курса. И нажимаете на кнопочку «Получить уроки». И все. И у вас все будет хорошо. Спасибо за просмотр. Пока-пока.